Здравствуйте, мои дорогие, я очень рада вас приветствовать на моем канале «Астрология сверху Белашвили». И каждый Новый год мы задаемся одним и тем же вопросом – что же подарить своим близким и любимым? И именно поэтому я подготовила для вас специальный гороскоп подарков – но прежде чем я начну свой гороскоп подарков, посмотрите небольшую рекламку. Друзья, приглашаю вас на предновогоднюю встречу вот сюда.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 И, кстати, для тех, кто по каким-то причинам не сможет присутствовать на нашем мероприятии в Москве, у меня хорошие новости. Вы сможете к нам присоединиться онлайн. Все подробности под этим видео. Что будет приятно получить тельца? Тельцы, в свою очередь, обрадуются качественному и функциональному бытовому оборудованию кофемолка, возможно, кухонный комбайн или же пароварка – все это будет удачным решением в случае домовитой хозяйки женщины-тельца. А вот мужчины будут очень и очень благодарны за предметы, которые пригодятся им в домашних заботах. Подойдет какой-либо набор инструментов, электрическая дрель ну и прочее какое-то добро для хозяйства, которое будет им долгое время служить. И хочу вам также напомнить, что на моем канале вы найдете еще много полезной информации, посвященной другим не менее полезным рекомендациям на 2020 год. И безусловно, я буду очень и очень рада вас всех видеть в моей школе астрологии.